Страшную разгильгайну служить хотят. И, и от и дедопьехи. Так сказать, это вообще мой, мой друг, и она тоже была в Афганистане. Но больше, конечно, тут похоже на одной вески. Звезду электронная эстрады, Красавицу лет 30 На точку из Желалопадом.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 Как будто она командир Величественна и лукава Певица кивает слегка Вручая им сладкое право Нести ее под облака Отводят смущенные взгляды Взлетают в эфир, говорят Над рощами Джелла Лабада Бесценною ношей поряд, Потом начинаются горы, Вершины близкие и грозны, Тревожные переговоры, Которые ей не слышны. Как молодые летчики эти, Певица подумалась вдруг, Здоровались прямо как дети,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 Какие-то искры сожглись С минуту стояла меж кресел Вернулась в салон на скамью Ругая свой жестон из песен И чуткую душу свою На точке простилась надменно Шагнула по лесенке в пыль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 Ревет и вибрирует мир, летим как к тому пулемету сквозь зубы, сказал командир.